Здравствуйте, меня зовут Татьяна, фамилия Носова. Мне 53 года и я живу в Челябинске. Более 30 лет активного педагогического стажа, конечно, привели к некоторым проблемам со зрением. Не особо критичным, но расстраивающим меня тем, что я считала, что это ухудшение неизбежно, это происходит со всеми, и деваться от этого некуда. И поэтому, когда я услышала про проект курса, я его стала с нетерпением ждать. И вот в марте-апреле 2021 года я курс «Про зрение» прошла. Как и все остальные курсы Международной Академии знания, он был выстроен так, что проходился очень легко и удобно. А содержание построено так интересно, глубоко, так неожиданно, что я могу сказать, что я прямо с нетерпением ждала доступа к каждому следующему уроку. Вот каковы мои основные результаты. Первое. Я поняла, увидела, что функциональность моего зрения напрямую связана с моим состоянием, в первую очередь женским состоянием, и как следствие – может меняться в течение дня по моей воле и по моему настроению от 50% до 100% и обратно неоднократно. Во-вторых, у меня полностью исчезли к концу прохождения курса проявления нарушений мозгового кровообращения. Они у меня были достаточно серьезными. Ну, Например, порой я видела только левую половину каждого слова или иной смысловой единицы текста. Я благодаря курсу от этих проявлений, от этих симптомов избавилась. И самое главное, я поняла, что зрение — это тот инструмент, которым мы воспринимаем мир и одновременно создаем его. И поэтому, если мы, обе эти операции и восприятие, и создание мира делаем с любовью, то как же этот инструмент может ухудшиться? Увеличение любви к миру и к себе в наших руках. Поэтому какое ухудшение? Да нет! Мы можем приумножать наше зрение, мы можем его развивать, мы можем его делать тоньше.